Всем привет! Вы, вы на канале Походные Истории. И мы сегодня приехали на рыбалку. У нас тут есть место, где мы едим. И тут у нас место, где мы делаем походный суп. Машина едет. Тут у нас еда, стулья, машина. Я сейчас покажу вам место, где мы рыбачим. Вот. Это наши чехол для удочки. У нас тут есть такие различные штучки для рыбалки различные поплавки вот такие вот штучки но нам они не нужны потому что мы ловим на удочке проходил вот у нас две удочки винкины наши а потом там мы по удочки отпарные ловим рыбу у нас тут еще прикормка наша и Пока еще рыба, правда, не поймалась, но я думаю, что скоро поймается много рыб. А, еще у нас на удочках все вот так вот, как мы ловим. Так вот. вот. Черечки. И вот так вот. Красиво. Опа. Красиво, конечно, у нас тут местечко. И у нас стоит тут система такая, что если а, а рыба будет ловиться, у нас вот есть, у нас есть, Колокольчик, который издает такого звука, да, рыб ловится. Вот так он начинает. Вот так вот он начинает греметь. Так, и так далее. Что вам еще показать? Сейчас пойду покажу, как сделался, наверное, уже наш Вот такой у нас процесс идет, Папа, Вика. Вика. Вот тут вот так сидим. И едим. Уже чай попили, перекусили. Вика тут ходит. Садится. За ними нас вот такой вот вид. Такой вот. И еще я сейчас покажу, где папа снимал а, свое видео, когда он рыбачил. Вот, тут ступеньки есть. И вот само место. Сейчас подойду. Вот солнышко выглянуло. Вот это то самое место. Как вы видите, вода цветет. Я не знаю, видно на камеру или нет. И тут низко проходит. Идем на наше рыболовное место. Я сейчас покажу, какие у нас катушки. Так. У папы у нас такая вот катушка, потом идет, у меня такая катушка, у Вихи такая вот катушка желтенькая, кому нравится желтый, ставьте лайк, а у папы вот такая катушка, еще одна. Всем привет, любителям любительского любит видео, да? Да. Един. А. Так вот, во-во. Я повар, подрабатываю. Отдай мне. Да. Так, вот у нас все. Что там еще у нас? Да. Наливай еще. Вот так. Так, можешь прямо из этого, Саш, из кастрюли прям. Че, в кастрюлю туда вылез и себе и все? Выли туда из кастрюли прямо и ешь. А там что осталось? Две ложки, что? Да смотри, Маш, чё 1 1 и на улице классно что. что-то одна заодно одной тут едет, то что какой-то сбор, сбор турист, что ли тут или что происходит? Ну вон сейчас машина, вон еще одна проехала, вон еще одна. Вон, вон, вон ей заворачивай. Ну и что? Вот так вот вас фотографировать, подожди, получится? и пока у нас улов еще не ловится скоро поедем домой сейчас я, сейчас я покажу что у нас тут ну вот так вот все, все по обычному Раньше рыбу поймали. Снимай, вот это. Вс ⁇ Вс ⁇ давай. Вс ⁇ наверное. Вс ⁇ наверное. Вс ⁇ наверное. Вс ⁇ наверное. Да, yes? да, wow. oh Подлись. Это лишь? О. Да нифига, Ну все, я выключай бомбу. О, это ч ⁇ вот так, это отбил ты, надо было подойти отпустить. Этот ролик подходит к концу. Всем пока-пока. Вы поможете.